Всем привет! Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Армении Ари Закарян сообщил, что одной из его главных задач на Конгрессе Международного Союза Конгобежцев Айсу в Севилье является учреждение ежегодной церемонии награждения лучших представителей фигурного катания своеобразного ледового Оскара. С я продолжу пробивать тему следом Оскаром. Для меня это уже не просто нонсенс, а просто непонятно и неприятно, почему такой вид спорта, как фигурное катание, не может иметь церемонии. определения лучших из лучших, когда во всех остальных популярных видах спорта они есть. Мы можем определять лучших тренеров, лучших хореографов, наградить их. Это было бы хорошо и для маркетинга, и для бизнеса, и для имиджа фигурного катания, сказал Закарян мы можем привлечь к церемониям очень известных людей, мировых серебрити. В каждой номинации мы можем придумать такие навороты. Это было бы очень хорошо для нашего вида спорта, для роста популярности фигурного катания. Поэтому на этой неделе одна из моих главных задач – добиться решения этого вопроса. Это одна из моих миссий на Конгрессе, подчеркнул собеседник. Конгресс Айсо проходит в Севилье с 4 по 8 июня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока.